Украинцы хоронят в гробах солдат русской армии, уничтоженных во время боя в Чернигове. По данным украинской медии, противоположная сторона отказывается забирать трупы. Вот Столько мы хороним, в какой способ. Вот такая вот вот столько мы хороним, в какой способ. Другой?